Возвращается муж с командировки, открывает дверь, а его в дверях встречает такой здоровый мужик, амбал, хватает его за грудки и тащит на кухню. Заходят они на кухню, и он ему говорит, «Слушай ты, козлина такая, я еще с твоей женой не закончил, ты как-то не вовремя появился, стой здесь, пока я свои дела не сделаю». Не смей даже приходить близко, начертил ему круг и говорит, не дай бог из этого круга выйдешь, я тебе почикаю. Ушел, значит, через полтора часа, думают дай посмотрим, что он там делает. Идут они, значит, вдвоем с бабой, смотрят, а он радостный, стоит в кругу, от счастья сверкает. Он у него спрашивает, слушай, ты что такой радостный? А он говорит, пока вы там игрались, я три раза за круг вышел.